Друзья, с вами Юрий Павлов, и сегодня я хочу рассказать вам о взаимозаменяемости в команде. Почему это важно? Всегда бывает такая ситуация, что кто-то уехал в отпуск, кто-то приболел, по той или иной причине не смог появиться на работе. Чтобы дело не простаяло, нужно так, чтобы команда была и каждый участник был взаимозаменяемый. Сейчас немножко вернусь к предыдущему видео, в котором я говорил, что мы все вместе проходим каждый этап работы. Для чего это нужно? То есть в итоге у нас получается, что каждый из участников не полностью, но немножко знает каждый этап. И когда какой-либо из участников заболел, ушел в отпуск, или по каким-либо причинам отсутствует, то есть 4 оставшихся человека легко смогут заменить его на этой позиции. Легко могут позвонить клиенту, так как они искали вместе клиента. Легко могут найти объект, так как они искали вместе объекты. Поэтому очень важно делать запуск команды, как говорил в предыдущем видео, чтобы была взаимозаменяемость, чтобы не было такого. Менеджер заболел, компания остановилась. Ну и следующий момент, который вы знаете и так, что если у вас планируется нерабочий день в будущем, предупредите команду, сделайте сегодня чуть больше, да, чтобы перекрыть этот нерабочий день. Ну в целом здесь все, это основные важные принципы. А сейчас переходите к следующему видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше будет еще интереснее.